Я приветствую всех зрителей телеканала форума Свободной России. Сегодня в студии с вами я, Данил Константинов, а в гостях у нас политик, оппозиционер, бывший депутат Государственной Думы Дмитрий Гудков. Дмитрий, привет! Да, приветствую. Мы с тобой давно не общались, уже, по-моему, больше месяца, если я не ошибаюсь. И для начала расскажи, пожалуйста, что происходит с вашим делом Гудковых. Ну, их уже два. Оказывается, еще я хранитель каких-то патронов. Вот, все это, конечно, очень смешно, потому что у отца был наградной пистолет, и наградные к нему какие-то там патроны, которые всегда лежали в сейфе, их никто даже не видел. Соответственно, я подозреваемый, тетя моя обвиняемая. Сегодня состоялся суд, прокуратура требовала изменить меру пресечения. У нее пока подписка о невыезде, но суд пока оставил все как есть. Ну, понятно, что ее взяли в заложницу, чтобы я не шел на выборы и уехал на какое-то время. На какой тоже непонятно, потому что, а, как было сказано моему отцу, тюрьма не самое худшее, что может случиться с Дмитрием. То есть ну, такого вот, рода так, так угрозы звучали, да? Да, ну это даже не угрозы, это угрозы это когда недоброжелатели тебе uh -huh. звонят и что-то сообщают, а это типа как бы доброжелатели, которые дали их дружеские советы. А вот я пытаюсь понять ситуацию с патронами. Так кто все-таки, так сказать, по мнению правоохранителей, хранитель этих сакральных патронов, ты или твой отец? Да, хрен его знает. Дело возбуждено против неограниченного круга лиц, они теперь любят так делать. Угу. Вот. В качестве свидетелей, там даже моя жена проходит, она была на допросе в Следственном ком... не в Следственном комитете, а в главном вернее, в ГУВД Пацаву города Москвы. Угу. Тети проходят. Э, ну, наверное, мы все там проходим. Сказать очень сложно. А вот по делу о подвале я подозреваемый. подозреваемый. Я не был ни разу. Да, ну то есть... Э, ну, нет, ну все понятно, все очевидно, что они абсолютно слетели с катушек. Вот я думаю, что выборами не закончится ничего. Понятно, что у нас теперь репрессии, это уже э, для кого-то это... Уже больше, чем репрессии, да, кто-то от этого получает удовольствие. Мы видим, как издеваются над девчонками из Просто так их, по карусели на 15 суток, вышли еще 15 суток. Вот. И очевидно, что спецслужбы дальше будут конкурировать между собой за бюджеты, за влияние. Понятно, чем больше ты поймаешь иностранных агентов, тем больше звездочек на погонах будет, тем больше у тебя будет подчинение людей, денег вами распоряжении так что я понимаю что мы наверное дошли до такой точки когда репрессии уже невозможно остановить ну просто если ты попытаешься остановить то тебя просто сметет эта машина и дальше эти репрессии они э, уже будут применяться не только к политическим активистам а уже вполне себе к, к системным людям Потому То что, есть ты что... думаешь, что следующий этап это самопожирание системы, да? Ну это уже этап начал, всем сказал, потому что вот, дело Фургала, пензенского губернатора, бывшего э, сенатора, я забыл уже его фамилию, который вместе там с пензенским губернатором проходит. Э, вот, белых. Сколько... Ну белых это все-таки немножко другая история, но да, он должен был выйти, я так понимаю по УДО, Они сейчас придумали новое уголовное дело. Ну, то есть э, все. Да, это теперь государственная политика. Вообще, знаешь, политика? что меня напугало? В интересах, в интересах силовиков. Знаешь, что меня напугало в деле Белых. Я раньше сталкивался с подобными вещами в отношении там, условных радикалов, например, националистов, но вот с либералами, mm -hmm. или просто с людьми. Я такого еще не встречал, когда у вот человека подходит один срок к концу. И чтобы не выпускать его из лагеря, ему придумывают второе дело, там, третье дело. это выглядит жутко. Потому что создается ощущение, что при желании не способны держать человека в тюрьме просто бесконечно. Всю ну, пока, пока смертная казнь у нас э, отменена, даже не отменена, у нас моратория. А в Беларуси-то вполне себе есть подвалы, где расстреливают. И даже родственникам не выдают тела. Собственно, Почему мы так уверены, что у нас этого не будет? У нас он Миронов уже перед выборами кричал, что нужно отменить мораторий на смертную казнь. В принципе, поскольку у нас доминирует силовая составляющая в органах власти, то как бы сила хочет силовики. да, Они даже называются силовики. Им нужно больше силы, больше влияния. А когда охраннику даешь много влияния, очевидно, что он начинает это влияние силу применять где надо, где не надо. Это уже законной физика, я бы так сказал. Вот Если идет эта репрессивная волна, она будет сметать все уже, все подряд. И главное, что нет сдержек противовесов. То есть, если раньше, я помню, по делу Голунова были какие-то гражданские, которые остановили силовиков, там а, силовики ответили репрессиями на выборах в Московскую Городскую Думу, то есть была какая-то конкуренция наверху. Сейчас-то нет. Все. Теперь тотальная силовая вертикальная. И рано или поздно она уже начнет. Но ну, она уже начала, но просто будет более активно против своих использоваться. То есть это уже будет такая борьба сначала бульдогов под ковром, потом над ковром и по нарастающей. А дальше просто нужно помнить историю. Я уже не помню какой это был съезд партии в тридцатых, когда посчитали, что 90% членов президиума было репрессировано и больше половины членов Центрального Совета партии. То есть уже репрессии против элит полным ходом. И понятно, почему. На самом деле логика очень простая. Что взять с политического активиста? Ну да, можно потрепать нервы, можно посадить его, но взять-то нечего. А здесь жирные депутаты, губернаторы, бизнесмены – ведь товарищ полковник, когда стал генералом, он же о чем думает? Почему у меня в коробках из-под обуви мало денежных знаков? Надо, значит, чтобы... кстати, У меня же теперь новый масштаб, я же теперь генерал. Поэтому масштаб обогащения должен соответствовать масштабу личности, как они думают, или масштабу должности. У -у -у. Вот И они будут смотреть, а где можно теперь заработать. Очевидно, где. Понимаю логику. Давай отлечем чуть-чуть от репрессий. Я помню, что ты когда-то давным-давно говорил, что вот шли переговоры с Яблоком о том, что ты можешь быть выдан по их спискам. После этого значит, произошла вся эта история, ты уехал, а затем мы узнали и о списке Яблока, в который вошел, вошли несколько достойных людей, но некоторые не вошли. Больше того, Евлинский после этого значит, прославился знаменитой Фразы о том, что сторонников Алексея Навального, он просит за партию «Яблока» не голосовать. Как тебе вообще вот все то, что происходит сейчас с «Яблоком»? Неприятно очень. Неприятно. Я, конечно, могу к общему хору критиков присоединиться, но поскольку от «Яблока» идут приличные люди, Лев Шлозберг и многие другие, поэтому я воздержусь. И если хоть кто-то из них пройдет, то я буду рад. Потому что даже один-два депутата, это уже ну, хотя бы какая-то возможность ходить по тюрьмам, помогать политзаключенным. Это не, не, не даст никаких изменений. То есть я на выборы это давно уже не смотрю, как на способ изменения власти. Но э, это в любом случае стресс для системы. Чем больше стрессов, тем быстрее эта система рухнет. Вот. Поэтому, конечно, всех приличных людей, вне зависимости от, от вот этой полемики, я буду поддерживать. Я не очень-то верю, что многие из них смогут пройти. Еще впереди у нас два месяца снять могут любого. Но по крайней мере я не хочу демотивировать тех людей, которые участвуют в качестве наблюдателей, в качестве работников штаба, активистов, волонтеров. То есть пусть пробуют. Действие лучше, чем бездействие. Вот здесь сразу возникает вопрос логичный. Какую все-таки модель ты поддерживаешь на выборах со стороны оппозиции? Это умное голосование или это что-то другое? Но э, мне будет очень сложно э, призывать голосовать за какого-нибудь условного Прилепина. Вот. Я понимаю, конечно, тактику команды Навального. И, безусловно, если будут какие-то другие кандидаты, нанести таким образом какой-то удар по системе по единой России, наверное, ну, в этих условиях на безрыбье может быть единственная стратегия. Лично я не смогу просто призывать. Я не буду э, предлагать какую-то другую стратегию, потому что здесь важно, чтобы мы не переругались. И если уж есть умное голосование, так пусть оно и будет. Вот. А я уверен, что умное голосование поддержит каких-то там знаковых демократов. Вот в этой части я точно поддержу, а дальше я буду просто смотреть, кто конкретно из кандидатов мне покажется достойным и симпатичным. Раз уж мы заговорили о кандидатах, о выборах, о яблоке, то сразу же приходит на ум ситуация, которая произошла с Ильей Яшиным, как ты знаешь, он покинул пост председателя Красносельского муниципального района в Москве, заявив, что не может баллотироваться, а с правоохранительными руками и постоянными проверками Фактически свои на нет возможность действовать для него. А как ты вообще думаешь, вот окидывая взглядом всю эту печальную картину, добивание, так сказать, последних раненых на территории России, вообще есть хоть какие-то шансы у людей, типа Яшина, продолжать политическую работу в России? Ну, все сложнее и сложнее становится. Я не знаю, что будет дальше, но совершенно очевидно, что он сделал правильно, он минимизировал риски для себя, для команды ну, смысл от того, что он является председателем, не очень большой, потому что полномочий мало, вот, Илья сам, сам по себе, он достаточно известный депутат, ему там эта приставка в виде должности особо не нужна, вот, поэтому ну, здесь никакой никакого обсуждения, никакой критики в его адрес быть не может, вот, он не сдал позиции, он э, предложил э, сделать председателем человека, который может потом команду повести на муниципальных выборах. Но опять-таки, все равно э, риски-то возрастают. Вот. В том числе и для него возрастут риски и после выборов. Э, я вот э, не верю тем, кто прогнозирует э, какое-то э, потепление или какую-то тишину, паузу э, после выборов. И, скорее всего, это будет не пауза, а замах. Да? Как в этой известной карикатуре Елкина, да? когда репрессии, репрессии, репрессии потепление или как там да а это на самом деле не потепление это замах вот есть такая известная карикатура елкина поэтому если можно минимизировать риски лучше минимизировать потому что сейчас время когда людей надо просто поберечь сохранить я верю в то что режим в любом случае рухнет он даже если просуществует какое-то количество лет ну, мы еще все достаточно молодые люди, и у нас еще будет возможность участвовать в строительстве новой России. Э -э очень важно людей просто сохранить, потому что качество человеческого капитала определяет э -э перспективы, да, ну, по крайней мере, успешность той или иной страны. И очень важно, чтобы достойные политики, преподаватели, э -э ученые, там, не знаю, ну, в общем, журналисты и так далее, чтобы лучшие люди нашей страны э -э каким-то образом сохранились. Собственно говоря, если это невозможно кому-то в стране, значит, нужно сейчас помогать это делать э, за рубежом. Вот, Собственно говоря, я вижу одно из направлений, которым я бы хотел заняться, это оказание помощи тем людям, которые ну, по каким-то причинам уже не могут оставаться в стране, и э, они должны, во-первых, как-то не потеряться, э, они должны получить возможность ну, хоть как-то действовать, работать, жить там, иметь визу и так далее. Вот это очень сейчас важно для всех нас. Я это понял, когда сам, сам, сам оказался за пределами страны, вынужденно, надеюсь, временно, но понимаю, насколько это все сложно. И когда кто-то там рассуждает, вот там кто-то уехал, а кто-то остался, ну не надо путать туризм с эмиграцией, это совершенно разные вещь. Ничего хорошего и в эмиграции тоже нет. Я знаю, что да, ты хочешь быть я в своей знаю. стране? Ты это знаешь, да, и это важно, чтобы и услышали те, кто нас смотрит. Ты знаешь, что интересно? К этому мы сейчас еще вернемся. но Интересно то, что я подписан на большое количество провластных каналов, в том числе каналов силовиков. Я очень долго их мониторю. И я замечал, как с начала года менялись цели, которые выбирали эти каналы для своей информационной обработки. Такое, я хочу тебе сказать, что в начале, где-то с января месяца, Основной целью их публикации был Навальный. Потом, через какое-то время, ты. Это очень хорошо отслеживалось вплоть до твоего отъезда. Сейчас это... Угадай, вот, просто угадай, кто это. Ну, Яшин, наверное, Яшин. Яшин. Яшин. Каждый день. Каждый день они бьют по Яшину, и поэтому я предвижу... Вот посмотрим, насколько хороший прогнозист. Я предвижу у него определенные проблема в будущем. Ну, здесь не нужно быть да. э, каким-то там... Пророк. Пророком. пророками и аналитиком. Совершенно очевидно, что у всех заметных людей в политике, э, в журналистике, да? ну, журналистика я беру как широкое понятие, это включая там YouTube, социальные сети, то есть публицисты, журналисты, у всех людей заметных, в любом случае будут проблемы, они есть эти проблемы. Яшин на выбор уже не пустили, он уже попал под закон о, о, о сотрудничестве с экстремистской организацией. И впереди еще много всего. Скоро будут у нас признаны нежелательными организациями, но ну, практически все, которые хоть какую-то независимость от Кремля имеют. Это значит, что сотрудничество с ними – это сразу тюремный срок с первого раза. прям. Если раньше там, с третьего, то теперь все, с первого раза, первый приговор суда и ты отправляешься на зону. Угу. Понятно. Ну ладно, скажи, пожалуйста, поскольку мы давно с тобой не общались практически, с момента угу. твоего отъезда, ты мог бы рассказать, если это не секрет, где ты побывал и чем-то занимался? Да не секрет, на самом деле я мало где побывал, я поехал уже на машине, поехал через Киев, ну, вот в Киеве э, провел, наверное, чуть больше трех недель, оформлял визу, потому что у брата там у нас закончились визы, и э, мы там оформляли шенген, ну, вот, а сейчас находимся в Болгарии, пока провожу время со своей семьей. Так что больше-больше, ну, через Румынию проехал на машине, но это буквально несколько часов. Так что пока я еще нигде особо не побывал, пока, э, ну, как я вот, хочу немножечко, немножечко отдохнуть и провести время с семьей. А, при том, что все равно сейчас у нас э, продолжается это уголовное дело. Моя тетя вчера была в суде, сегодня. Слава богу, меры пресечения не изменили, но это пока еще э, мера пресечения избрана на период следствия. следствие это продолжается, оно продлено до конца августа, и мы не понимаем, чем это вообще закончится. То есть риски, они остаются. И просто настолько подло они взяли в заложницу мою тетю, 60-летнюю, ну, на тот момент, сейчас ей 61 уже, вот, которая никакого отношения к политике не имеет, никаким бизнесом уже давно не занимается. Пыталась вот в этом подвале учебный центр организовать, но не получилось, потому что когда узнали, что это наши родственницы, то там сразу э, в три раза увеличили арендную плату, чтобы разорить, собственно, что и сделали. Поэтому проблемы остаются. То есть ты думаешь, что ее специально прихватили и держат для того, чтобы ты, грубо говоря, не рыпался лишний раз, да? Ну, кому а нужна фирма, с которой якобы там долг миллион рублей. Но даже бред. 200 сотрудников полиции... 15 обысков с автоматами ко мне на дачу и за, за долгой по арендной плате, вообще гражданские правовые отношения. Если вы считаете, у вас долг, ну идите в суд. Требуйте, Нет, я имею в виду, я понимаю подоплеку политическую делу, я имею в виду то, что даже после твоего отъезда ее продолжают как бы придерживать там. Ну все-таки там у него просто подписка не невыезде, да, я уехал и нет никакого другого ограничения. То есть очевидно, что ее все равно, конечно, держат в заложниках. Дело по инерции, я надеюсь, что по инерции продолжается. Вот, потому что там ну, нет никакого факта, который бы говорил об уголовном там, преступлении. Там просто вы быть не может. Ну, если, грубо говоря, за долги у нас стали бы сажать, значит, завтра по коммунальной плате у нас, знаете, сколько долгов. Сколько у нас э, долгов по ипотеке, сколько... Ну, это все гражданские правовые отношения. Здесь вообще уголовки быть не может. Даже закон специально принимали, когда я был депутатом, что в рамках гражданской правовых отношений, да, тем более для предпринимателя, не может быть ни меры пресечения, никакой уголовной ответственности. Вот. Э, я уже не помню, кто. Кажется, это сделал инсайдер. По-моему, не ошибиться. Они э, выяснили, что происходит с подобными ситуациями. И выяснилось, что там огромное количество компаний в Москве, которые имеют долги там, миллиарды рублей перед бюджетом, и никаких уголовных дел нет. А здесь миллион рублей у тети за 15 год. Понимаю. Дмитрий, ты проезжал через Украину, как ты сказал, был какое-то время в Киеве. А я специально перед нашим эфиром посмотрел твои старые видеозаписи, нашел интересное видео семилетней давности, где ты вышел на марш мира. И у тебя берут интервью, спрашивают об отношениях к аннексии Крыма, к событиям на юго-востоке Украины. И ты говоришь, что если так пойдет дальше, то мы потеряем Украину полностью. Мы потеряем симпатии этих людей, они от нас уйдут на бесповоротно. Вот ты там побывал, скажи, пожалуйста, это уже произошло? Ну, я не могу сказать, что бесповоротно, но в настоящий момент совершенно очевидно, что Украина идет в сторону Европы, путинский режим воспринимается как вражеский, который аннексировал часть территории, который развязал войну. То есть это воспринимается там намного острее, чем у нас в стране. В России же преподносится все как там, гражданская война, какие-то сепаратисты, да, а... Там же вещи называют своими именами. Вот, поэтому совершенно очевидно, что с Путиным мы Украину потеряли, конечно. Вот, но в будущем, если в России сменится власть на демократическую, которая готова будет двигаться в том же направлении, то э, уже на другом уровне. Только не надо э, воспринимать Украину как там, колонию да, какую-то. Нет, это независимость, суверенное государство, с которым нужно будет заново выстраивать отношения с учетом э, тех ошибок, или преступлений, которые совершал путинский режим. Это нужно будет все признать. Нужно будет находить э, решения, которые бы э, стали консенсусными, да, которые были бы Украины поддержаны. И надо будет заново строить. Только уже нормальные отношения не как там братские народы, старший-младший брат. Вообще это все уже вот риторика прошлого века. Это должно быть взаимовыгодное, э, взаимоуважительное отношение э, с Украиной там, как не какой-то там придаток России, а Украины как э, суверенное да, государство со своей субъектностью. Вот когда Путин пишет свои статьи, он даже не понимает, что на этими статьями наносят такой урон и ущерб отношениям российско-украинским, вот, что вот Украина еще дальше будет уходить от, от нас. Почему? Ты мог бы объяснить доступным языком? Ну, потому что Путин воспринимается в Украине как человек, который отнял часть территории и устроил войну. Угу. Поэтому любые его попытки там, рассказать о том, что Украина имеет внешнее управление, что Украина – это вообще наш братский народ, который должен быть в одной общей семье, на одной территории, в рамках одного государства. Никто не хочет в наш ГУЛАГ. Там свободная страна. Люди не боятся полицейских. Там, несмотря на то, что закрыли три канала, есть еще 33, где ты можешь свободно ругать Зеленского, например. Да? У нас ты не можешь нигде Путина критиковать. А там это все возможно. Там разные точки зрения, разные фракции. Вот. Я не говорю, что там все идеально. Нет, но по уровню свободы и демократии там такая бурная политическая жизнь. Поэтому по уровню свободы и демократии они просто там намного впереди нас находится, к сожалению. Поэтому никто не хочет э, союза с авторитарной Россией, где нет свободы, где нет демократии, где практикуются репрессии, причем достаточно жесткие уже. Мы недавно с Рыжковым обсуждали количество политзаключенных больше, чем при Андропове. Да, я тоже Сейчас. слышал об этом. Больше, чем при Андропове. То есть мы уже... Я не знаю, какие-то 70-е уже. Это и, при том, Дмитрий, что ССР был больше и по территории и по численности, чем Россия. Конечно. Конечно. Поэтому мы пугаем. Путин, точнее, он пугает, он всех отпугивает. Все от него как от Шального просто убегают, потому что какие ценности он экспортирует? Авторитаризм. И, да. и, и вообще вот этот единый народ, единый народ. А, а Россия, русские чеченцы единый народ? А русский татары единый народ. А зачем быть единым народом? Вот вообще зачем эта риторика на языке там политических динозавров? Зачем это нужно? Кому это надо? Мы э, там, прогрессивные там, молодые люди вообще считаем, что э, даже вот, штамп в паспорте с национальностью или там местом э, где-то родился не имеет никакого значения. Здесь важно. Э, чтобы ты просто мыслил примерно в одном направлении. Например, Путин, несмотря на то, что мы в одной стране да, живем, ну, я уже не, не могу из-за него, неважно, он гораздо дальше от меня, чем, не знаю, любой э, там, прогрессивный гражданин мира. Неважно, там, это Украина, это Германия, это Литва, не имеет значения. Мы гораздо ближе, несмотря на то, что живем в разных странах, чем с теми, кто нам пытается здесь, э, пытается нас кормить какими-то архаичными стереотипами, там, холодно, времен холодной войны. Про единый народ, про какие-то там сферы влияния, про ракеты, там, которые э, уже никому не нужны. Ну, нет, они, может быть, и нужны, но не для того, чтобы завоевывать другие территории, а чтобы там кого-нибудь на Марс запустить. Но для этого нужна частная космонавтика, космонавтика, рынок, и гарантия, что бизнес может свою собственность защитить, у нас это все уничтожается. Поэтому это все вот настолько архаичная риторика, которая совершенно очевидно очень негативно воспринимается, а тем более с учетом того, что Путин в Украине воспринимается как диктатор, захвативший территорию, развязавший войну. Поэтому все, что он говорит, все воспринимается прям вот со знаком минус. И он просто вот настолько часто это повторяет, что это просто ну, очень сильно раздражает. Я это просто вижу. Вот ему лучше просто молчать. Вот больше толку будет. Потому что все, что он делает, и все, что он говорит, дает ровно обратные результаты и достигает совершенно обратных целей. Не те, которые он, как он считает, перед, перед собой ставит. Вот если бы парламент российский были бы допущены нормальной демократические силы с участием тех депутатов, кто не голосовал за анексию, и была бы фракция в парламенте, вот эта фракция могла бы устанавливать нормальные взаимоотношения с фракциями Верховной Рады. Вот она, мягкая сила, вот как надо действовать. Но у нас в парламенте в основном будут те, кто э, в Украине вообще никак не воспринимает. И не будет восприниматься. Поэтому то, что я тогда сказал, к сожалению, на э, вот Период, пока Путина власти, к сожалению, оправдалось и реализовалась. Да, Украину потеряли. А скажи, пожалуйста, ты ведь ходил э, в Киеве, если я не ошибаюсь, на украинское телевидение. Часто да, в кишечных как но... тебя встречали там? Нет, меня отлично встречают. Никаких проблем не было, вообще не было никакой э, никаких язвительных комментариев, но. Поскольку они знают, что я не голосовал за Крым, то ко мне изначально доброжелательное отношение. Это не значит, что там э, нет никаких проблем. Конечно, в Украине есть на эту тему проблемы, серьезные достаточно, но э, очень важно э, понимать граждан Украины, их боли, их переживания в связи с тем, что происходит, и как-то ну, выражать эмпатию. Вот, если это получается, то ты, в принципе, находишь общий язык. А если говорить про, вот я там три недели провел в Киеве, ну, я там ездил на автомобиле с русскими номерами, ну, никаких проблем не было вообще. Там спокойно все говорят на русском, там все доброжелательно тебя встречают. То есть вот какой-то конфликтности, какого-то э, такого демонстративного, демонстративной враждебности я ни разу не встречал вообще. А что они вообще, что украинцы хотят от тебя услышать, от молодого российского политика? Украинцы хотят понять, что надо Путину. Они не понимают. То есть, что нужно Путину? Зачем он войска собирает? Они пытаются понять, как, что происходит у нас в политике. Они видят репрессии. Они понимают, что сейчас на выборах нет возможности поменять власть. Их интересует, а когда власть сменится, а кто придет после Путина. То есть они же понимают, что как бы их жизнь зависит от того, что происходит в России. Безусловно. Потому что завтра Путин захочет вести войска, ведет, и это приведет к гибели многих людей. Им же это не нужно. они, Конечно, для них это все очень... Они остро очень воспринимают все то, что заявляется внутри России. Вот, а Они не то чтобы от меня, они хотят узнать мое мнение, но у человека, который много занимается, давно занимается политикой, который понимает, как устроена наша политическая система, какие настроения в элитах. Ну, я и рассказываю все, что думаю. На самом деле, поскольку часто меня приглашали, я специально решил ходить на все эфиры для того, чтобы донести главную мысль, что Россия – это не только Путин и что большое количество людей на самом деле выступало против войны, что мы выходили на мирные марши, вот. что порядка 40-50 миллионов человек даже на тот момент, когда была пропаганда, не поддерживали пропаганду, не поддерживали э, обострение ситуации с Украиной, и эскалацию. Вот. А это тоже важно, чтобы там ну, какой-то голос разума звучал, потому что, к сожалению, там... В основном транслируются заявления Путина, Захаровой, Лаврова. Там, они всегда враждебны по отношению к Украине. Вот. И мне бы тоже не хотелось, чтобы по этим заявлениям судили о всех гражданах нашей страны. Скажи, пожалуйста, ты как раз упомянул вероятность возможного вторжения в Украину. И сейчас, прямо в эти дни... Прямо сегодня, после появления статьи Путина, некоторые аналитики говорят, что это некое идеологическое обоснование будущего вторжения. Как ты думаешь, это вообще возможно? Ну, с Путиным, наверное, возможно все. Хотя, честно говоря, я в этот сценарий не верю, я много раз об этом говорил. Во-первых, россияне не поддержат войну, они ее боятся. Левада Центр померила настроение граждан, больше всего боятся войны. Поэтому даже если Путин э, что-то предпримет, то это ударит по его рейтингу популярности и не принесет ему тех результатов, которых бы он хотел. А все, что он делает, он делает для повышения собственного рейтинга. Вот. А, но эскалация, возможно, какая-то. А, э, я думаю, что Путин будет создавать проблемы для Украины, потому что он не понимает, как остановить движение Украины в НАТО. Хотя он делает все для того, чтобы Украина двигалась именно в том направлении. Вот все. И э, я бы все-таки не воспринимал эту статью как план действий, по, как, как начало какой-то войны или объявления войны. Потому что это, вот, мне кажется, э, Путин пытается объяснить, что он хочет. Он хочет Украину. В общем, зачем он хочет Украину? Для чего? Чтобы что сделать? там? ГУЛАГ установить? Он не рассказывает. Более того, он э, демонстрирует свой майндсет, да, свое мировоззрение. Оно настолько устарело, настолько архаичное, что просто уже ну, даже стыдно за это. Сядь, притянуть за уши какие-то исторические факты. да, как, Какие-то были исторические факты, но были и другие, какие он не привел. Которые так сказать, выбиваются из этой его идеологии или философия, вот. а, а в конце уже там про границы опять, ну вот тут, это его фишка, он, он любит про это говорить, он на этом повернут, но на самом деле мне кажется никаких ресурсов нету для того, чтобы э, восстановить былую империю, ну просто нет таких ресурсов, нету финансов и нету, мне кажется, желания. Самый главный Я, вопрос: при... зачем, вот. да, Граждан зачем? Украины непонятно совершенно то есть например евросоюз да ну там суверенные государства. государство никто никому не лезет никто ни у кого там не пытается оттянуть э, территорию но при этом они все как-то мирно живут границ практически нету э, ну я имею то есть можно там по шенгену ты спокойно ездишь э, из италии во францию там в швейцарию куда хочешь в германию нет никаких кордонов то есть э, надо создавать такое экономическое и политическое пространство где суверенным государством просто будет выгодно э, вот, уходить от границ да э, то есть это, это, это Россия должна быть притягательной для жизни для работы для учебы для там получения каких-то медицинских услуг тогда к тебе будут тянуться но когда ты всех отпугиваешь когда ты показываешь ну просто не, неадекватность постоянно каждый день. Каждый день обыски, каждый день кого-то арестовали. Какой-то бред просто. Ты думаешь, неужели это вот в 21 веке происходит в нашей стране? Какие-то заявления каких-то наших динозавров политических, там, про, про сферы влияния в мире. И о чем вообще говорить, хочется у них спросить. Ваш Газпром, кто там кому нефть российская нужна или газ? Во-первых, у американцев уже больше нефти. Во-вторых, Газпром самая крупная компания или там Роснефть? Вместе взятый стоит в три раза меньше, чем Facebook, И в 10 раз меньше, чем э, Apple. Ну, о чем вы говорите просто? Уже вы, извините, просрали частную космонавтику. Вы выгнали российского Илона Маска, Михаила Кокорича, который с Илоном Маском потом работал, который сейчас в Европе там, запатентовал новые технологии, самолет-ракета, э, который там развивает скорость 5 километров в секунду, он мне недавно рассказывал. Все можно было делать. В России нет. Вы всех выгнали отсюда из страны. Дурова выгнали. Там, лучших предпринимателей выдавили. Вы все всех отняли. И, и вы хотите, чтобы к вам стремились, чтобы с вами э, о чем-то договаривались, да от вас бежать надо просто. Вот и все и убегают. Кое-как еще Беларусь держится, и то за счет штыков. Как только там ситуация чуть-чуть качнется, и белорусы уже не захотят быть с Россией, потому что они видят, что путинская Россия, путинская, я подчеркиваю, она не на стороне граждан Беларуси, она на стороне диктатора, который, по сути, геноцид устроил против собственного народа. Это же ведь даст в будущем эффект ровно обратно. Еще и Беларусь потеряет Путин, если так дальше будет действовать. Скажи, пожалуйста, вот э, такой вопрос у меня возник. Ты в начале разговора э, констатировал э, то, что система начала пожирать саму себя. Сколько ты ей даешь времени на то, чтобы она себя дожировала? Ой, я на самом деле не хочу никаких прогнозов строить. Это очень неблагодарное дело, потому что у нас многие любят говорить, что вот в следующем году или там уже э, через три месяца что-то начнется. Я думаю, что Объективно, денег у режима много, вот, он не разорится, цены на нефть не упадут до 30-20. А, но ну, если упадут, то отскочат назад. Поэтому с точки зрения, как бы, а, а, с точки зрения денег, режим может существовать еще там и 10 лет. Вот, а, но при этом. Мне кажется, что он уже не устраивает не только граждан, он не устраивает уже даже элиту. А вот мне недавно один предприниматель сказал, Дим, мы, конечно, поддерживаем то, что вы делаете, но у нас к Путину главные претензии не в том, что он строит авторитарный режим. Говорит, авторитарный режим может быть просвещенным. Он может быть ради каких-то реформ. Но главная претензия к Путину, что весь этот авторитаризм, Пустой, у него нет никакой цели, более того, а этот авторитаризм уже идет в ущерб интересам и государства, и граждан и элит. Поэтому мне кажется, что, во-первых, Путин надоест к 2024 году, уже всем окончательно, рейтинги у него упадут, он перестанет быть для элит таким гарантом и электоральным таким драйвером, а плюс он уже не, не справляется с функцией арбитра между интересами разных кланов, потому что все отдано на откуп силовикам. Вот. И плюс экономика, ну просто даже имея такие деньги, она абсолютно на горизонте там уже 15-20 лет, она банкротится. Вот. уже сейчас плохо, особенно малому бизнесу. Он просто еле-еле выживает или не выживает. Вот. А вся эта наша элита, условно, 10 тысяч семей, депутаты, губернаторы, там, бизнесмены, которые вокруг власти это же все люди которые а, имеют какие-то бизнесы эти бизнесы тоже разоряются они в этих условиях при этой экономике они не могут а, конкурировать уже там западными поэтому мне кажется что вот четвертый год президентские выборы а, станут началом каких-то перемен началом это не значит что все поменяется но какие-то процессы такие необратимые начнутся и они приведут и к массовым протестам, и к расколу элит. Вот. И я думаю, что элиты, скорее всего, найдут возможность Путина каким-то образом отстранить и поставить кого-то. Какого-нибудь условно прогрессивного технократа, который будет вынужден Западом договариваться, идти на какие-то компромиссы с гражданским обществом. Ну то есть будет такой возврат хотя бы к нормальности, я не говорю про демократию, но к нормальности. Потому что то, что сейчас, это абсолютно это ненормально. Это просто вот катастрофически ненормально, то, что сейчас происходит. Спасибо тебе большое. Я предлагаю на этой оптимистичной все-таки ноте остановиться 2024 год как начало изменений. Спасибо тебе за это интервью. А с вами, дорогие телезрители, были Дмитрий Гудков и Даниил Константинов на канале форума «Свободная Россия». Оставайтесь с нами. И всего вам доброго.